Воздух. Он необходим для работы головного мозга. Удивительно, почему вам дается мангостин. Внутриклеточная работа основывается тоже на приобретении кислорода, чтобы не было ракового заболевания. Удивительно, что употребление мангостина увеличивает клеточный обмен кислорода на 60% моментально. И если вы употребляете здесь мангостин, улучшается ваш... Снабжение с кислородом, не только то, что вы там его дышите. Очень важно находиться на свежем воздухе. В воздухе содержатся положительно отрицательные ионы. А нам нужны отрицательные. Здесь их сколько хочешь. У нас были астматики, дети, группа. Все пришли с этими <coughs> галяторами, ушли без. Полезные отрицатели помогают укреплять иммунную систему. В домах они находятся в очень малых количествах. Нам нужен лес, нам нужно море, нам нужна природа, нам нужно все, что тут дышит. Особенно вблизи воды, деревья в солнечном свете. Все это здесь, на маленьком нашем... Все тут есть, да. Даже малые перерывы, 10 минут, вы можете выйти на балкон и просто вдохнуть в свежем воздухе. И уже вам легче и сила приходит. Солнце. Такие простые вещи. Посмотрите, мы все это вроде знаем. Но мы не умеем это все использовать, что Бог нам дает. К нам приехала, пришла одна из наших певиц, несколько десят, 15 лет, 13 лет. Они, они ех, ездили на Кубу. И после Кубы они загорали, там без ума загорали. без И приехали с раком кожи, молодые, красивые, да, такие поп-пев, девушки-певцы. Да? Все? Одна поездка на кубу. Это основной источник получения витамина D, но нам надо все сразу вам делать. Если человек недостаточно получает витамина Д на кожу, у него возникают трудности получить ее через пищу. Немножко солнца и плюс пища. Американский журнал ⁇ Клиническое питание ⁇ Там была очень удивительная статья. Есть уровень витамина D у людей недостаточно. Между прочим, D-витамин... Снабжает из кальция. Д-витамин гарантирует и уровень сахара. Д-витамин нам нужен для гомеостаза. Для этого, чтобы получить 4000 единиц витамина Д, надо съесть 1,8 кг масла. Возможно это? Да. Это же можно умереть сразу. Да. Это значит, не, значит, 10 минут на солнце хватает. У меня была одна из лекций, семинар был в Нарве, это близ... Русской границы. И я объясняла людям и Д-витамин, и Б-12 витамин, и вообще снабженность всеми. И следующий день я пошла, но там такая river, река, которая как граница. И я смотрю, наши, те, которые сидели в зале, целая группа собралась, мужчин. И все гуляют по Нарскому, и смотрят на солнце. Вот так вот гуляют, гуляют и смотрят на часы. Они всерьез это взяли. Меня это очень порадовало. То есть одно дело, что вы услышите. Другое, чтобы вы еще и сделали это. Да. Нельзя умеренность, умеренность, умеренность, это всегда правило. Чрезмерность, рак, заболевание. Недополучение, то же самое, атлибуту. В середине то, что умерено. Как вам нравится? Саша, это ты? Лет три года назад. <плес> Радость и мир. Это жизнь без стресса, гнева и раздражения. Если вы спросите у ребенка, <плес> почему он радуется, он сам не знает. Радуюсь, потому что радуюсь. Солнце, солнце, солнце. птички. Любовь. любовь все хорошо ну это, это, это, это очень <сих> очень красивый мальчик да тимилый